А сейчас опять вернемся к классике романсовской, Опять Петр Булахов. И нет в мире очей. И нет в мире очей, и черней, и милей, чем его. Чей нет прекраснее, звучней? Ничего, ничего. Глянет сердце, кипит, скажет в душу, летит как стрела, как стрела. День и ночь я в нем любовала, сбыв Слава!